И здорово! Это обзор от mob.org, и я трэш. Как ты, наверное, заметил, новых игр нет. А потому я решил показать тебе целых три игры, в которые некоторые уже поиграли, прошли, а потом посмотрели пару фильмов, порива, поспали, потом проснулись, похавали и сделали этот обзор. Нет, это не Итак, сегодня у нас выпуске: Злые летающие гоблины. Эпический слэшерок. И очередная РП Гулина. Поехали! Любишь злых птиц? Тогда тебе должна понравиться с Нотлинфлин. Отправляйся в эпический поход, чтобы одолеть янтарного мага и раздавить империю. Управляя гоблинской машиной войны, ты запускаешь маленьких сопливней из вселенной Вархаммера по безобидным поселениям и крепостям. Валяя домики, ты получаешь очки и тешишь свое эго. В игре реалистичная, если ее можно так назвать, физика, неплохие головоломки и 60 уровней, что может хорошенько скоротать время на уроке. Легендарная серия Dungeon Hunter возвращается. Мир уничтожен, но разработчикам показалось этого мало, и они раскололи расколотый мир на осколки. Угу. <связать> И теперь только ты сможешь спасти умирающий мир от демонов. Тебя ждет дня, закладывание врагов, прокачка перса и прочие революционные нововведения. Но играть интересно. Крутой, динамический геймплей, добротная графика, в общем, все в лучших традициях геймлофт. Если ты еще не затер свой девайс свайпами от слэшеров, то Storm Blades это именно то, что тебе нужно. Многие столетия молодые войны искали ответы на тайны руин, попытки доказать, на что они способны. Возможность испытать свою удачу выпала и тебе. Прими участие в обряде посвящения воины и сразись с легендарными титанами. На этом нововведение, пожалуй, заканчиваются. Примечателен лишь тот факт, что разрабатывалась игра компании Killow, подарившей нам знаменитый раннер Subway Surface.